коллеги, сейчас по пригласим коллег, их еще нет. Здравствуйте, здравствуйте, коллеги. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, у нас на рассмотрении вопроса формирования территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района Значит, предлагается сформировать ее в составе 10 человек. У нас как бы, ситуация а, с кадровым составом комиссии следующая. У нас 5 членов состава предыдущей комиссии, 5 членов новой комиссии, 7 членов, предлагаемых комиссии, имеют опыт работы. Значит, в возрастном соотношении у нас получилась среднеизвешенная как бы, ситуация. В возрасте у нас 4 члена комиссии, в возрасте старше 51 года тоже 4 члена комиссии, средневозрастная группа 34, лет, 2 члена комиссии. 8 членов комиссии у нас с высшим образованием. Вот. субъектами формирования у нас 4 от партии кандидатуры, собрание по месту жительства 4. Из предыдущего состава это общественная организация. Список предлагаемых членов комиссии, у вас есть на руках. Если как -то есть какие-то ответы, можете задать, извините. Состав у нас да. 10 членов. 10 членов. 10 Подано заявление сколько было? Заявление 13. 13 было заявлений, Из них самоотвод написал бывший председатель территориальной избирательной комиссии Кирилского района. Есть, Евгений Степанович Яков. К сожалению. На прошлых шлиссинбургских выборах он не справился с задачей, поставленной в том числе Центральной избирательной комиссией. Жаль, что мы теряем людей, но при этом считаю, что нужно делать все правильно, современно и по закону. И отход от закона, когда ты не знаешь, как поступить, поступай по закону. Вот здесь самый важный закон, потому что мы защищаем, наверное, одну из самых основных, Конституционных прав граждан. Их право выбор. А, коллеги, а остальные вот, а, там 10 человек мы предлагаем а, избрать. Остальные 2. 26 бурка была кандидатура и да. одно ну, собрание Одно из собрания сбора. Коллеги, как будем голосовать? Предлагаю голосовать также списочно. Да. То есть по, по, по решению, по проекту решения. Кто за? Кто против? Раздержался. Иди не а, Вопросы какие? Да. Сергей Анатольевич, пожалуйста. Вот если есть у вас бывший депутат или депутат Антон Иванов, Антон Геннадьевич, депутат, ну, как он? Он не депутат, он сложил полномочия. Я по поводу одного Геннадьевича хочу сказать, что он у нас был 4 года членом молодежной избирательной комиссии Вопрос. в Миноградской области. Как бы, в силу нашей политики мы все члены молодежной комиссии, доказавшую да, доказав свою эффективность, направляем на ответственные участки работы. Вот именно с этой позиции мы, Антон Звонченко, 4 года в комиссии он нас отработал, рекомендовали, да. И да. второй момент, мы обсуждали это в том числе с составом предварительной территориальной комиссии. Мы считаем, что некоторые вещи, к сожалению, так происходили, потому что состав недостаточно был сильный, чтобы справиться с задачей, в том числе по Шлиссельбургу. И мы очень надеемся, что больше федеральной повестки по таким маленьким выборам, как Шлиссельбург, с большим уважением отношусь к самому городу, к людям, которые там живут, но э, сама по себе создание вот, такой вот э, такого негатива, это, наверное, неправильно. И это отмечено было в том числе э, Эллы Александровны Памфиловой, о том, что э, нельзя допускать э, создавать выборы, когда они идут в Неправильно, не по закону, и при этом еще стараться сказать, что никого, никто, никого слушать не будет. Еще вопросы есть? Нет. Тогда, коллеги, раз мы решили, что голосуем списочно, кто за утверждение кто против, воздержался, единогласно.